Фиксатор тип 2640 cb предназначен для закрепления заготовки посредством цанг тип 01005C. Эти цанги предназначены для точной фиксации деталей и могут быть для зажима круглых, четырехгранных и шестигранных профилей. Фиксатор можно устанавливать в горизонтальном и вертикальном положении. Для выполнения работы выбирается цанга, подходящая по размеру и профилю. Затем при снятой гайке цанга вставляется в отверстие фиксатора. Паз санги должен зайти по направляющему штырю. Накручивается гайка, деталь вставляется в цангу. Окончательный силовой зажим осуществляется поворотом гайки за штангу. Усилия зажима регулируется вручную. При выкручивании гайки цанга 5С будет выталкиваться встроенной пружиной и освободит зажатую деталь. Фиксатор прост в обращении, обеспечивает высокую точность и жесткое крепление.